в интересующий нас период. В очередной раз христианский мир ждал конца света. Конец света – это то, что сегодня человек творит собственными руками, а тогда понималось как то, что от него просто не зависит, и поэтому противиться этому невозможно. Православной части Европы, конца света стали очень серьезно все ждать с 1204 года. Поэтому появление через 20 лет наших фигурантов было ожидаемо. Почему с 1204 года? В 1204 году, во время 4 крестового похода, крестоносцы взяли Константинополь, рухнула Византия. В святую Софию вошли католики. Но вы понимаете, что было 800 лет назад? В каком ощущении все стали жить? Зыбкости, исчезновение прочной опоры под ногами, мир заколебался, контуры его четкие и понятные стали расплываться. Произошло еще некоторое количество событий, результатом которых. Явилось то, что когда появились монголы, их и нарекли, в конце концов, татарами. Вы никогда не интересовались, откуда это произошло? Это Италия, вторая половина XIII века. Значит, ну вот уже эпоха Данте, понимаете, да? Но это надо читать божественную комедию сопутствующие другие подобного рода, даже масштабные произведения той эпохи. Мысль упрощенно следующая, что неведомые народы, предвести конца света, И это ведь происходит как раз в момент, когда может разразиться конец света у Данты. Но сила любви человеческой, божественной спасает человечество от этого. Это главный смысл его великой комедии. Откуда же явились эти народы, которых раньше никто не видел? Они явились из ада, либо с самого его порога. А ад – это аид у древних греков. Это тартар. Кто же эти пришельцы? Они пришли с порога тартара. Они тартары. Вот в чем все дело. Вот так вот. Хорошее знание античной мифологии филологии древнегреческой породило наименование народа, с которым он и въехал на своих маштачках в отечественную историю. Успехи татар, успехи монголов определялись, с одной стороны, тем, что духовно их противники были потрясены до того, как вступили с ними в бой. История России